Вот классную скакалку купила сыну. Учится на ней прыгать. Не раскакалка, наша от Фаберлик. Пока еще не получается, не понимает, что нужно. Но уже более-менее. Вот она еще и светится, но сейчас на солнышке не видно.